Сука, телефон нахуй! Вот такая залупа вот просто попадается. А, петля двери. Нахера вообще железная стелька. Вот просто притянули. Два телефона, мать вашу, блять, за день нахуй. Итак, друзья, выбрались на. Закидоны магнита. Боря что-то, короче, уцепил. Показывай, что там. Достал. Вот оно, сука, съехало. Что-то, короче, Боря зацепил, блин. Ночью вот просто речка вообще понтовая. Сука! Телефон нахуй! Вот это фиаско, блядь! 700-ц 35 по-моему, нахуй. Я его нахуй. М, или м 45 Ну это, это пизда. Пиздец. Да, вот это фиаско, пацаны. Порточная вода. Пацаны, короче, что-то я достал. Так, веревка, веревка, веревка, веревка. Что-то есть, сука. Давай камеру. Да, держи. Он что-то тянул очень долго, нахуй. Очень долго. Так, ебать, это что, нахуй? Ебать, это лопасть? Сука. Или это мачете нахуй? Или... Это селька! Да мне Железная, нахуй? охуеть! Это, сука. Монета, селька. монета, монета, монета. Гайка? Гайка, ну, на туле. Так. Или подожди, две, две монеты. монеты, сука. Охренеть. Пять копеек белорусских. вот это что такое? А вот это. Это что? 100... Да ладно. Блять, почистить надо, сука. Десять копеек. Блять, самокат, самокат упал. упал, сука. Короче. Блять железная... железная стелька. Вот нахуя? Нахера? Нахера вообще железная стелька. Вот ты блять по гвоздям ходить будешь или что? И короче, Это мы достали пиздец. 15 белорусских копеек. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Телефон, неплохо, неплохо. стелька и 15 копеек. Это в течение сколько? 20... Ну получаса, грубо. Полчаса. Да, полчаса. Пока с одно места на другое. Вот этот донат вот сохраняй. Это вообще фиаско. Бля, железное вырезал, сука. Ну и что-то тянул. Так, вот, пацаны. пацаны. Смотрим. Блять, вторая. Ну нахер. Отец. Чтобы вы понимали, что мы не прикалываемся. Там, блять, походу, сука. Либо кто-то сдох, блядь. Блядь, две стельки, пары Железные, нахуй. Железные стельки и два лезвия. Спу... Нет. Лорд, нахуй, какой-то или что это? Бля, лезвие как-то надо, короче, стелькой походу скинуть. Да, в пизду ими резаться, блядь, это... Вот, невари, сапоги вообще. на, Сапоги положим, будем по гвоздям ходить. Бля, да, да ладно! Да ну нахуй, это пиздец. Что за день на. Ну? 3 А, это просто ржавая хуйня какая Так, Сука. очередной закидон, мы достали 18 копеек. Фу, сколько это? 2? Или 10? 10. 10. Уже 28. Пиздец. И 53 копейки. копейки. Еще одна! Да? Да, в да, ну нахер. 33. И 2. 35 копеек уже вытянули. О, позырить стоит, как бы. Походу галяк. Подожди, где мой фонарик? Так. Да. Опять? Да ну нахуй. Шука. Так, было 30, 35, да, 35 копеек 45 Копейка? Да, 46 47 Это пару закидонов буквально Буквально 10, 47, 48 копеек уже может Это плита, что? может замки, может еще что-то. Там бы до хера что могут потерять. Не можешь сказать ничего конструктивного. Завали ебаник, ладно? Сука, опять же, копейка. Копейка. Труба, копейка. Ну вот еще плюс вот. Неплохо. Набил. Да, Короче, пацаны, чтобы вы да, понимали... Да, да. Я сейчас, блядь. Сука, вот он здесь. Вот. тянули красную хуйню вот минут десять Нихуя себе. Да ты закинь магнит. Не мог себаться, еще ебаный, пиздать, а вчера, нахуй? Да, похуй. Сука и кофти пизда. Блядь. Стой, стой, стой, стой, стой. А ну, где-то здесь. Во, вон лежит. Где? Во. Видишь? Сука, да. На, на, держи подожди, камеру, подожди. Или давай я тебя за кофту подержу. Давай, давай. Сука! Мы его вот просто притянули. Два телефона, мать вашу, блядь. За день нахуй. Да вы гоните, блядь. О, даже очи включились. Ебануться. Сука. А, дружище, я понимаю, ты в песке, но ты должен... Думаешь... Прополосни, -про -про -про -про сука, его. Да. <связать> Охуеть. Такое, это, это пиздец. Это пизда. Подожди, тут может еще батарея есть. Да как, как открыть, нахуй? Не, если батарея есть, то фиаско, короче. Так, здесь разъем с ломом. подожди. У меня просто вот а байки хуй. все, у меня кроссом все, мы его ловили как могли. Физда, у меня ноги уже мокрые, на. Но... Крышка должна отщелкивать. Я тебе говорил, что ты кра... тащишь красную дню какую-то. Вот. А, Е... стой, модель Е250 а Samsung, без батареи и без симки. Твою мать! Твою мать! Слайдер! Вот это... это пиздец! Сука! Сука! Это просто... Сегодня день просто пушка. Где мой парфюр? Просто пушка. Охуеть! Это просто жесть! Да, это жестко. Samsung Мы его ловили. Возможно, вставится в видос. Бля, чехол на камеру защитный. Линза запотела. Руки мокрые, Отходу. камера мокрая. Samsung E250 достали. Это О, фиаско. Сейчас камеру почистим. Это просто Это наш, пиздец. сегодня, наверное, самый лучший улов, блядь. Вот что... Я сказал, я вот два раза... А просто сказал, что возможно телефон Достали Siemens И второй раз достали Samsung Ну вот как? Как такое может быть? Впрочем это уже совсем другая история